Привет, с вами снова повар от Бога. Видела новых подписчиков. Спасибо большое, очень приятно. Привет, с вами снова повар от Бога. Видела новых подписчиков. Большое спасибо, мне, мне очень приятно. И вы даже не догадываетесь, как будет вкусно сегодня. Поехали! Это моя домашняя кухня. Здесь я готовлю каждый день для своей семьи по тем рецептам, которые я нахожу в интернете. И моя семья оценивает, хороший это рецепт, вкусно это, потому что не всегда рецепты удачные и не всегда можно рассчитывать на, на какой-то рецепт. Итак, сегодня я предлагаю попробовать удивительный для меня рецепт. Вот нашла. Это маринованные лимоны. Вот я пробовала э, э, овощи маринованные, там огурцы, помидоры, э, кабачки. Пробовала фрукты маринованные, которые подаются там к мясу. Это и слива, и дыня, там. Но вот лимоны для меня это, ну, ну вообще сюрприз, сю сюрприз. Итак, давайте попробуем приготовить. Я буду готовить на пол-литровую баночку. Много делать не буду, потому что я даже не знаю, какой будет результат. Итак, я возьму 4 лимона, острый перец, так приправы чеснок, кориандр, зира и анис. Здесь две чайные ложки соли и четыре чайные ложки сахара, перчик черный и душистый и лавровый лист. Итак, для начала, как предлагают в рецепте, я поставлю готовится маринад. В рецепте, тот, который я нашла, там предлагают прямо залить холодной водой. Но я так подумала, что если маринованное, значит будем делать так, как положено. Маринованное. Поэтому я воду Ставлю на э, плиту туда сахар, э, приправы. Приготовим так, как оно должно быть. И перчик. Перчик с лаврушкой. И мы, э, пока это все закипает, мы порежем... Э, острый перец и лимоны так предлагают мариновать вот дольками так что попробуем ну для меня прямо совсем вот удивительная честно говоря совсем новое. так что будем думать и смотреть будем посмотреть так вот режем на такие вот долички так перчик предлагаю резать прямо семечками попробуем может стоить не целый перчик а половинку добавить потому что будет очень остренько как я так думаю сразу запах перца до да? аромат такой так и лимончики я вот обрезаю пупки и вот так Ну вот, готовый маринад. Я не хочу заливать вот прямо таким кипятком. И, естественно, уксуса мы добавлять не будем, потому что здесь кислоты хватает. Так что подождем, чтобы чуть-чуть остыло, и будем заливать. Ну вот, я начала заливать потихонечку так быстро не заливаем так Закрываем, подождем, когда полностью остынет, и поставим в холодильник на две недели. Через две недели будем снимать пробу. Прошло две недели. С нетерпением ждал ждала, что ж у нас получится. Ну, такой вот, я вам хочу сказать, очень странный аромат. Давайте снимем пробу. Очень необычный вкус очень, я вот даже не знаю, мне нравится или нет, но к мясу будет сказочно, попробуйте приготовить, и я думаю, что ваши близкие и гости будут удивлены, понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки, Хейтеры, привет, э, спасибо вам большое, э, наслаждайтесь вкусной едой, всегда ваша, повар от бога.